заканчивается тренировка по футболу я удивлена стойкости наших ребят и вообще тренер молодец был ливень сильнейший только что мне было куда спрятаться здесь много навесов. здесь во внутрь здания можно зайти но дети под таким ливнем тренировались это уже второй раз но вот первый раз был когда сильный был ливень их потом завели в... их потом завели в зал а в этот раз вот все тренировка там 5 минут осталась до окончания они столько выдержали и закончился дождик сейчас мокрый, будем переодевать переобувать во все сухое и домой пить чай сейчас вам кое-что покажу удивительно, что мы нашли это в магазине у нас есть вот такая штука я показывала в инстаграме просила угадайте что это Мы сказали это макароны нет это не макароны это чуросы такой десерт испанский сейчас мы будем в большом количестве масла жарить это все и сверху посыпать сахарной пудрой. очень кстати вкусно мы ели нам понравилось я думаю что если их делать самим это мега просто единственное что нужно насадку такую которая подавливала вот их вот так Наверное, да. Тот, кто подумал, что это макароны, действительно, наверное, ну, далека похоже, возможно, на макароны, но это не макароны. Какая красота получилась, посмотрите. Чурасы. и всем приятного аппетита. Где-то они мне напоминают хворост, который я жарю Вот чем-то похоже Вообще с сахарной пудрой все вкусно У меня оставалась клубника, я решила сварить варенье Выбрала самое-самое, на мой взгляд, которое по времени меньше всего готовится Пятиминутка называется Нужно было пересыпать все слои с сахаром и оставить на 2-3 часа Но у меня она стояла больше, но у меня стояла где-то ночь вот, и сейчас я доведу до кипения, и 5 минут и она у меня будет вариться, пенку сниму, и все это в чистые стерилизованные баночки и закрою. Вот такая красота. Кто варил 5 минутку, пишите. Варенье мое кипит, появляется пенка, пенку эту сейчас я собирать буду, но пока она не такая значительная как-то максимально аккуратно чтобы не подавить эту клубнику потому что она и так была очень мягкая водянистая и много было подавлены я решила немного проэкспериментировать я добавила лимонный сок выжила сюда и сейчас хочу добавить у меня есть такая палочка корицы палочку корицы вот такой эксперимент проведем хотела гвоздичку еще добавить но я чуть не нашла у себя гвоздичку видно закончилась я решила не останавливаться на одном эксперименте с палочкой корицы. Взяла вот такой пакетик желатина и сейчас его растворяю и добавлю его в варенье. Варенье уже варить перестало, сейчас оно немножко остынет, и я волью желатин растворенный, но ну, я надеюсь, что будет вкусно. За счет того, что это варенье варится быстро, оно не получается таким густым. Жидкая такая консистенция. А мне хочется немножко, чтобы она была такой желеобразной. Поэтому я решила добавить желатин. Мы уже огурцы начали укрывать от дождя, потому что он, Сережа, пошел. Но тут заросли особо не видно. Пленкой начали укрывать, потому что они начали желтеть. Это ужас какой-то. Мне жалко так. И там уже два кустика пропало. Вообще-то дождь. Да, дождик, это прикольно. От снова водосточку нужно чистить. Не справляется с таким количеством дождей. Там, скорее всего, листья. Хотя мы весной чистили, но все равно. Я только успеваю выносить на солнце свои цветы. Заносить, выносить, заносить. Это какой-то ужас. зато то приятно же смену меня расцвел, начал цвести. Вот только с этой стороны успели покосить траву и все. Такой у нас дождь сильный пошел. Сидим под навесом, прячемся. Столько было планов на сегодня. Мы начали садом заниматься, убирать, траву косить. Ничего не успели. Это да. Прошли у нас ливни, и мы вышли снова за клубникой. Нам позвонила женщина, которая продает вкусную клубнику. Собрала для нас 5 килограмм. И мы вот вышли. Сегодня лило очень хорошо. И несколько этапов. Все мокрое. Мы сейчас... Вот идем. Все, конечно, такое дышащее. У кого-то роза, марк по лужам ездит. Какая длинная улица. Все время идешь по улице и себя на мысли, что интересно заглянуть, у кого как там за заборчиком, какой двор. Что растет? Кто живет? Наверное, не только я такая любопытная. Наверное, это так в принципе нормально. Мы тут так активно напали на клубнику, потому что я переживаю, что она еще немножко и закончится из-за таких сильных дождей. Вот мне сегодня утром, ой, вернее, утром днем знакомые тоже привезли клубнику. О, пес вышел. Так, пес, не гавкать. Такой дом заброшен. Да. Не бойся, не беги, не беги, не бойся. Мама. Главное, не бояться. О, заборчик такой разрисовали собаки еще чувствуют, когда ты боишься их, и тогда они еще больше огрызаются и такие становятся смелые так вот, нам привезла знакомая наша, она тоже 5 килограмм собрала, мы их была получно съели там часть, родители взяли себе и вот сейчас нам позвонили еще одни люди вкусные, у них клубника и мы идем к ним я думаю, что еще неделя таких ливней, и все, клубники просто не будет, потому что все говорят, что она пропадает, гниет у многих, и она становится такой все кислой, безвкусной. А я уже закрыла варенье, чуть-чуть заморозили. Вот я думаю, сейчас то, что мы возьмем, еще заморожу. Ну и покушать же хочется все-таки. Так, давайте смотреть Богородики, что у людей растет. Вот тут такой совсем домик заброшенный. А, тут никто не живет. Даже стекла в окнах хлопнуты, разбиты. Ну, часто кто-то убирал. Вот с такой корзинкой. Сюда будем клубнику высыпать. Так, у нас впереди налево и мостик. Сейчас повернем. Кстати, возле мостика такой домик. Ухоженные, симпатичные елочки Растут Такой необычный цвет дома Зеленый Вот Такой мини-лесочек Ощущение мини-лесочка, да? Лес А вот здесь это Тут уже речка Она не очень хорошая Она впадает в какую-то большую реку В Суру, по-моему Но... Ух ты, шелковица Столько шелковица будет здесь это, это чья-то. О, как тут ветки поопускались. Это-та-да. А нам сюда. Тут просто джунгли. Джунгли, джунгли, джунгли. И река. Чайная роза дождиком ее побила. У меня мама, кстати, купила лепестки чайной розы и уже, по идее, приготовила мне варенье. Поэтому скоро приедет в гости, привезет мне варенье. Улица очень узкая. Если две машины будут ехать, я даже с трудом могу представить, как они разминутся да. здесь. Ну, как-то, наверное, люди уже привыкли. О, черешня, смотрите. А говорят, нет, в этом году черешни. Но ну, вот же она висит. Она правда еще мелкая, еще не созрела, но вот у людей есть черешни. Это бузина цветет. Персик. Кстати, персика нет вообще. Я не вижу ни. А нет, есть. Не, не, не, есть, есть, есть. О, кстати, и вишня у людей. Мы сейчас с детьми подождем пап на площадке на детской детская площадка очень кстати такая неплохая мокро правда сейчас но что так папе быстрее сходит потому что там дорогу переходить это вот где мы ходили там делают вот церковь мы лучше подождем дети пока побегают поиграют все мы почти на месте Сережа, с урожаем, смотрите, нам собрали на красивую. Красивую. В лес сходил за ягодами. Да, да. <laughs> ага. Все, пойдемте. Уже отходит, говорит, клубника у нее, но у соседей, допустим, только-только начинается. Сейчас это все перемыть и в заморозку. Ну не всю, часть мы отложим на покушать и часть в заморозку. Заморожу большую часть, потому что уже не хочу больше возвращаться к клубнике. Хочу, чтобы уже все с клубникой было покончено в этот раз. Очень хорошая клубника, вкусная. И нет у нее послевкусия, как то вот у некоторых мы брали. И видно, чем-то удобряют, чем-то подливают ее, потому что остается такой вот, ну как привкус неприятным. То а то здесь нет. И по 40 гривен. Самое приятное, что нам озвучили 40 гривен. Потому что везде на базаре. У меня мама вчера была на базаре. Она говорит, везде цена по 60 и не уступают. Это... Посмотрите. Это реклама порошка Ариэль. Да, Сережа, точно. Оставили на 10 минут, Сыренность пока перемывали по клубнику. Оставили их с миской клубники. Посмотрите, они подавили ее. Вот это такое на столе. Тебе... А, ты еще и пугаешь нас. Ты пугаешь еще маму? Да. Ой, как страшно. Кушай, кушай. Ну ты страшный, да, мама боится. Поделаю его в белые шортики, белую маечку. Фух, Ян. Ой, какую тут кашу сделали. Да, даже нет слов. Вкусно? Да. Ну, это самое главное, у нас дождь пошел.